Здоровенько! Меня зовут Андрей Созинов, и я приветствую вас на канале Созинэп. Компания Lenovo представила первый в мире смартфон на флагманской новой платформе Snapdragon 855. В принципе, это и неудивительно. Каждый год именно китайские производители, один из них, первыми в мире представляют смартфоны на новой флагманской платформе от Qualcomm. А уже спустя 1-2 месяца подтягиваются и мировые производители, вроде Samsung, LG, Sony и прочих. Новинка называется Lenovo Z5 Pro GT и помимо того, что она является первым смартфоном на Snapdragon 855, она также является первым смартфоном, который получил 12 гигабайт оперативной памяти. Вы только представьте, 12 гигов оперативки в смартфоне. Да в большинстве ноутбуков, в том числе и моем, меньше. Зачем такой большой объем оперативки смартфону? Я лично не представляю. По-моему, различные флагманы от той же Samsung, LG и прочих показывают, что 4 или 6 гигабайт оперативки вполне достаточно. Но Lenovo виднее. Впрочем, также Lenovo выпустит и более простые версии Z5 Pro GT, которые будут обладать 6 и 8 гигабайтами оперативной памяти. Ах да, для хранения данных в смартфоне есть от 128 до 512 гигабайт встроенной памяти. Также важно отметить, что Lenovo Z5 Pro GT является слайдером. 6,4-дюймовый дисплей здесь отодвигается и открывает обзор для двойной фронтальной камеры. Между двумя камерами расположился разговорный динамик. Так что, чтобы просто поговорить по телефону, придется каждый раз сдвигать экран. Ну, немножко странное решение, согласитесь. Однако я надеюсь, что Lenovo здесь сделает какую-нибудь фишку. Например, как в старых кнопочных слайдерах сдвигом экрана можно будет ответить на звонок. Это было бы прикольно во всяком случае. Кстати, фронталки здесь поддерживают распознавание человека по лицу. Но помимо этого в сам дисплей встроен сканер отпечатков пальцев. Ну и последняя примечательная особенность Lenovo Z5 Progety e, – это его цена. Компания Lenovo просит за смартфон на топовом железе всего лишь 390 долларов. Ну, Но вы вдумайтесь. 390 долларов, меньше четырех сотен за смартфон на самом-самом производительном процессоре на данный момент, который может быть установлен в Android-смартфон. Это что-то нереальное. Молодцы, Lenovo, так держать. По сути, данному смартфону сейчас даже нет аналогов. Выйдет он, правда, только в конце января, но тем не менее. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео, а также подписывайтесь на канал и прочие соцсети. Ссылочка, как всегда, в описании.